Снова я со своими разборами репетиционного тестирования. Это уже я уже не знаю, какое по счету видео, но думаю, оно все равно будет вам полезно. Сейчас, как мы с вами уже разбирали часть А из онлайн этапа третьего этапа РТ по химии сегодня мы с вами будем разбирать часть Б. Задание Б1-Б9. Не будем с вами долго здесь разглагольствовать, сразу же перейдем к решению заданий. У нас нет много времени, поэтому Работаем сразу же Значит B1 Установите соответствие между названием органического вещества и его гомологом И здесь нам помогут суффиксы Но не всегда Помню, что есть такие тривиальные названия Вот как здесь ацетилен Вроде бы суффикс ен, Хотя относится вещество у нас к классу алкинов Учитываем и это Ну давайте пойдем по порядку Бутан Класс у нас алканы Ищем у нас алканы Триметилгексан Казалось бы, все классно, да, но у нас еще есть два метилпропана. Кого же выбрать? И здесь самое главное, что нас просят найти гомолог. А вот, например, два метилпропана имеет такое же количество атомов углерода 4, как и бутан. Значит, они являются изомерами. А нам это не подходит. Значит, правильный вариант у нас будет А1. Далее, Б. Ацетилен. Стилен, обратите внимание, относится к классу алкина. Это С2H2. И по-другому. Ищем суффикс ин, пропин, В3. Далее пропен относится к классу алкены. И здесь у нас есть бутен 2, В4. И Г. Бутин, суффикс ин, да, так же как и ацетилен, относится к классу алкины. Поэтому правильный вариант ответа Г3. Соответственно у нас А1, В3, В4, Г3. Далее в 2 Выберите утверждение, верно характеризующее пропанол. Пропанол у нас можно прям полностью записать. Даже правильнее было бы CH3CH2CH2OH. Является первичным спиртом. Да, является первичным спиртом. Он присоединяется гидроксогруппа, она присоединяется к первичному атому углерода. Первичный это тот, который соединяется с одним только другим атомом углерода. Далее является гомологом метанола. Да, действительно является гомологом метанола. Они являются, они точнее стоят в одном гомологическом ряду, относящихся к а, одноатомным спиртам. Далее имеет температуру кипения ниже, чем у пропана? Нет, мы с вами будем рассуждать следующим образом. Пропан газ. Да, очень часто используется. Ну, то, что в быту можно увидеть, например, такие баллоны с пропаном. И здесь у нас пропанол это жидкость, да, уже этанол это жидкость, то пропанол тем более. Соответственно, здесь температура кипения, наоборот, выше, чем у пропана. Реагирует с натрием, да, он реагирует с натрием, давая пропанат и водород. Ну, вообще, на самом деле, в таких заданиях всегда только три пунктика, да, ну, мы до конца дойдем, почему же оставшиеся не подходят? При восстановлении образует пропаналь. Нет, не образует он никакой пропаналь, да. То есть, это наоборот, если пропаналь, мы будем восстанавливать, то у нас получится э, пропанол. И реагирует с водородом. Нет, он не реагирует предельно, э, непосредственно у нас с вами спирт. То есть ничего здесь не реагирует. Соответственно, правильный вариант ответа: 1, 2, 4. Далее, дана схема превращения. Определите сумму малярных масс органических продуктов B и Д. Мое самое любимое определяет малярные массы. Значит, этин и С, уголь активированный, это вам должно сразу же напоминать о следующем, что это реакция тримеризации. Образуется у нас бутан, то есть это вещество А. Дальше, если мы будем бутан подвергать нитрованию в присутствии концентрированной серной кислоты, у нас образуется нитробутан, это вещество Б. Я уже не буду писать продукты реакции, которые не основные, да, что Типа, минус H2, самое основное. Дальше. Это же реакция у нас была в пункте тестирования. У нас образуется таким образом следующее вещество, NH2, хлор. Тут, конечно, плюсик, тут минусик. Значит, что это у нас такое за вещество? Это хлорид, фенил, аммония. Буковка у нас В. Только, ой, ой, ой, тут. Тройчка. Дальше у нас взаимодействие с плюмбом NO3 дважды происходит обменная реакция. Хлор пойдет со свинцом или свинец с хлором, а нитрогруппа будет присоединяться к фениламмонию NH3 плюс NO3. Значит у нас уже нитрат фениламмония, вещество Г. И далее у нас калий -OH Раствор. Что произойдет? Смотрите, калий вместе с NO3, даже я вот так вот запишу, 2H, ну, чтобы показать, что с чем пойдет. И у H OH, группа с водородом уходит в воду. Соответственно, у нас образуется следующее вещество. Оно у нас называется анилин. Это вещество D. Значит, нам нужно определить B. И D. Ну давайте считать. Значит, вещество B. С6 у нас, значит, 12 умножить на 6 плюс 5 это финильный радикал плюс 14 и 16 на 2 это 123. Далее у нас анилин. 12 на 6, плюс 5, плюс 14 и плюс 2. Это 93. 93 плюс 123 у нас получается 216. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я правильно посчитала малярные массы. Далее, B4. Установите соответствие между превращением и названием полученного органического продукта. Значит, по порядку. Что нас здесь интересует? Ну, давайте я уже туда все буду записывать. Немножко по-другому модифицирую. Значит, у нас здесь происходит следующее. Я на одной вашей группе покажу. Водородик уходит вместе с гидроксогруппой, да, а бром приходит на место. И образуется у нас замещенный алкан. 1, 2... Дибром бром это, вот мы его ищем, 1, 2, ди это А, 5. Далее, пункт Б С6, А6, плюс хлор-2, но ну, я здесь прям зарисую, у нас образуется хлор, хлорбензол. Вот наш хлорбензол, ну, не совсем его подчер... зачеркиваю, подчеркиваю, В3. Далее, у нас здесь будет амин и взаимодействует э, теломин с э, хлор при этом у нас нет нагревания значит у нас здесь будет образовываться э, следующее соединение давайте я вам даже продемонстрирую плюс h хлор у нас будет ch3 ch2 nh3 хлор да? то есть тут будет положительный заряд и что это у нас здесь за вещество у нас хлорид Этиламмония, да, То есть хлорид э, этиламония. Вот он у нас. Первый пункт. То есть в 1 И последнее у нас э, щелочной гидролиз сложных эфиров. Что происходит? Вот так вот он делится. Да, э, На 3О идет к остатку кислоты водород, к спирту, что у нас образуется. Либо Ацетат натрия, либо метанол. У нас есть только метанол, значит Г4. Таким образом, у нас А5, В3, В1, Г4. Далее, дана схема превышения, в которой каждая реакция обозначена АГ. В общем, нам нужно подобрать, что же добавить, чтобы получить следующий продукт реакции. Барий и получить барий дважды. Здесь нам нужно добавить воду. Как другие щелочные и щелочно-земельные металлы нам дают воду. Выделяется еще здесь водородик. Значит, А у нас, соответственно, вода это 3. Далее, из у аж 2 нужно хлорид барий. Значит, мы ищем, где-то вообще здесь есть хлор. Есть калий-хлор, да, но... Есть одно но. Когда будет взаимодействовать между собой щелочь, ну или, скажем так, основание какое-либо, оно должно быть растворимое, да, то есть щелочь, с солью, чтобы исходные вещества были растворимы, а продукт реакции выпадал в осадок. Барихлор-2 не выпадает в осадок, и калий у нас растворимый. Соответственно, калий-хлору не подходит, а подходит аж-хлор. Реакция нейтрализация у нас образуется барихлор-2 и две молекулы воды. То есть B у нас 4 далее из баре хлор 2 мне нужно получить нитрат баре и опять же я смотрю где у меня есть не Нитрат, да? н 3 nh НН4-НН3 или аргентум НН3. Опять же, для того, чтобы соли реагировали между собой, исходные должны быть растворимы, продукты реакции должны выпадать в осадок. Значит, nh 4 н 3 образовался бы НН4-хлор растворимый и барий 3 дважды растворимый, не подходит. Значит, подходит нам аргентум НН3, потому что в результате реакции барий-Н3-дважды, конечно, растворимый, но вот аргентум, хлор выпадает в осадок, все классно, подходит он нам, пункт 7, В7. И последнее Г из барий NO3 дважды мне нужно получить барий СУ4. И обратите внимание, что СУ4 у меня только одна, вот она, NH4. Дважды СО4, тут обратите внимание, СО3. Обменная реакция, образуется барий СО4, выпадающий в осадок, все классно с реакционного обмена. И НО4, НО3, нитрат аммония. То есть для пункта Г у нас номер 5. И получается А3, в 4 В7, Г5. Следующее, Б6, выберите утверждение, верно характеризующее аммиак НО3. В молекуле отсутствуют кратные связи. Да, действительно, здесь нет никаких кратных связей. Все связи одинарные. Вот так вот можно это все зарисовать. Здесь еще есть поделенная пара электронов, то есть циферка один подходит. Реагирует со щелочью в водном растворе? Нет, у нас растворами АК он обладает основными свойствами. Основание с основанием не реагирует. Дальше. Промышленность, Ну, имеется в виду вещество с основными, чисто основными свойствами не реагируют с таким же чисто основными веществами. Промышленности получают из азота и водорода. Да, действительно, получают из азота и водорода N2 плюс H2, реакция обратимая, NH3, чик. И уравняли. Катализаторы, давление уже в этом не вдаюсь, не вдаюсь в этой подробности, проявляет свойство окислителя в реакции с кислородом. И тут надо понять, окислитель, восстановитель. Значит, NH3 азот у нас имеет свою самую низшую степень кисления. Соответственно, он может быть только восстановителем. Да? То есть, этот вариант нам не подходит. Далее, является бессветным газом без запаха, бессветным, но Неприятным запахом, сразу же можете вспомнить, например, когда волосы красят вот специфический запах аммиака. И окрашивает водный раствор фенофталина. Да, действительно, водный раствор фенофталина окрашивается малиновый цвет при наличии аммиака. 1, 3, 6. Далее, b 7 Установите соответствие между схемой химической реакции, протекающей в разбавленном водном растворе, суммой коэффициентов сокращенным ионом. Ну, здесь придется нам пописать. Значит, магний СО3 плюс СО2 и плюс H2O. Значит, у нас образуется магний HCO3 дважды. Уравнивать здесь ничего не надо. И теперь записываем. Значит, ищем, берем таблицу растворимости. Ищем наш магний СО3. Он у нас мало растворим. Значит, у нас магний СО3 не расписывается. СО2, H2 оксида не расписываем. Дальше магний HCO3 расписывается. На магний 2 плюс HCO3 минус. Да, и здесь двоечка. Ничего не сокращается. Считаем количество коэффициентов 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 это номер у нас 2. То есть а вот видите, а 6 пишу А2. Далее. Пункт Б. Кальций OH дважды плюс NH3. Что-то я уже заговариваю. С CH3, СООН. Избыток. Что у нас будет происходить? Образуется э, кальций, CH3 я наоборот чуть-чуть напишу, COO дважды и молекулы воды. Здесь нам нужно уравнять. Значит, кальций OH дважды в реакциях ионного обмена мы с вами расписываем. Расписываем на кальций 2+, плюс, 2OH-. 2CH3COO- плюс 2H плюс получается... Кальций, ну мы проверяем, или у нас кальций, э, ch 3 кальций, э, каль... ch 3 дважды кальций, ацетат кальция, у нас растворим. Он растворим, значит мы расписываем. И воду мы оставляем. Давайте сокращать. Сокращается кальций, сокращается ацетат ион. И при этом я еще чик двоечки сокращу. Что у меня остается? ОH OH минус плюс H плюс равно H2O. 1, 2, 3. Значит, В у меня соответствует тоже троечке. Давайте я лишнее сотру, чтобы мы дальше с вами могли писать. Значит, пункт В. Цинк О плюс натрий ОА избыток. И плюс H2. Значит, у нас образуется комплекс. Натрий 2. Цинк ОА4. нужно уравнять сюда двойку. И все. Класс. Цинк О у нас не расписывается, щелочь мы расписываем на натрий плюс и 2 на 3 плюс 2 OH минус, плюс вода не расписывается и расписываем мы на внутреннюю внешнюю сферу 2 на 3 плюс плюс цинк OH 4жды 2 минус. Смотрите, натрий у нас сокращается и все. 1, 2, 3, 4, 5, то есть у нас какой там В 5. И остается последний, я тоже это сотру. Если кто не успевает, ставьте на паузу. Я хочу ну, как бы максимально сократить время видео, чтобы быстренько все было и вас не мучит. И пункт К, калий HCO3 плюс калий он -OH. У нас калий 2CO3, голова уже на самом деле немножко не думает, потому что сейчас... Практически, если будет видно, практически 12 ночи, но мне очень хочется снять видео. Так, значит, у нас образуется э, карбонат, да, и вода выделяется. Значит, расписываем следующим образом. Вроде ничего уравнивать не надо. Да, значит, калий плюс, HCO3 минус, плюс калий плюс, плюс OH минус, плюс 2 калий, ой, тут уже равно э, калий. Плюс, плюс СО3, 2 минус плюс H2. Смотрите, сокращается у нас тут калий, тут калий, тут калий. Считаем 1, 2, 3, 4. 4, 3 это 4, G4. Получается у нас А2, В3, В5, Г4. Так. Идемте с вами дальше. b 8 Установите соответствие между парой веществ и реагентом, с помощью которого можно обнаружить каждое вещество пары. Все реакции протекают от разбавленных водных растворов при комнатной температуре. Ну, давайте разбираться. Это задание на качественной реакции. Магний, хлор 2, NH4, NO3. Ну, по факту, мы здесь с вами, что, если видим хлорид и он, можно было бы его определять при помощи серебра, и он и серебра, но у нас здесь их. К сожалению, нет. Но э, мы видим NH4 внутри Нас это должно наталкивать на мысль, что аммиак или э, ионы аммония его определяют при помощи образовавшегося аммиака. То есть нам нужно NH4 плюс перевести в гидрат аммиака NH3 умножить h 2 Использовать мы должны щелочь. И при этом у вас что происходит? у H2 выпадет в осадок и NH3 будет специфический запах. То есть А2. Далее, б Феррум хлор-2, феррум хлор-3. И тут же возникает вопрос, а, а, а, как, а как определить? У нас железо, тут хлориды, что делать? А у нас и феррум OH-2, и феррум OH-3, они разные по цвету, соответственно, мы опять же берем с вами щелочек, два осадка будут образовываться, В3, литий-2СО4, опять же, где мы видим СО4, там же мы ищем барий, да, образуется бари СО4, специфический осадок белого цвета, и бари вместе с ПО4-3- ионами тоже образуют осадок, значит, у нас для пункта В, Номер 4, Г, натрий 23 и натрий 2С. Мы с вами вспоминаем, что угольная и, скажем так, угольная кислота может распадаться. Она распадается, выделяются пузырьки газа. Также H2S тоже газообразное вещество. Значит, мы ищем кислоту, чтобы перевести карбонат и сульфит ионы в форму кислоты. Г это номер один. И последнее b 9 это последнее на сегодня. Установите соответствие между схемой химической реакции и направлением смещения равновесия в системе при повышении давления. Температура постоянно. Значит, что будет происходить? Что мы должны помнить? Что при повышении давление, равновесие смещается в сторону уменьшения объема. То есть мы здесь будем искать объемы. При этом здесь мы должны обратить внимание, уравнены ли у нас непосредственно все уровни реакции. Видим, что коэффициенты стоят все ок. При этом мы с вами еще помним, что участвуют только газообразные вещества. То есть только они учитываются при Изменение давления. Значит, Что мы видим? Здесь у нас исходное вещество. То есть тут коэффициент один, тут коэффициент 2 объема. Получается у нас один объем. То есть нам при повышении давления в сторону уменьшения объема. Уменьшение объема у нас вправо. Соответственно, вот наш второй вариант. То есть А2. Следующее. Здесь у нас 3, здесь у нас один В сторону уменьшения опять же вправо. Б, 2 следующее В. Здесь у нас один объем, а здесь у нас суммарно 2. Значит, у нас смещаться будет влево. В1. Возможно, что у вас будет зеркальное видео. Ну, пока я снимаю, да. Поэтому я в другие стороны могу показывать. Самое главное вы слушайте то, что я говорю. И, соответственно, Г что у нас здесь? Один объем, а здесь у нас полтора объема. Опять же, у нас влево. То есть у нас буковка Г1, и смотрите, здесь 2 и здесь 2. Значит, давление не смещает равновесие в такой системе. Значит, D3, А2, B2, V1, G1, D3. Таким образом, мы с вами подошли к такому небольшому плато, завершению именно вот этой части до решения задач следующее видео будет тоже совсем скоро завтра я его обязательно выложу там будет решение оставшихся шести задач всем пока